и разрабатывал идентику для Некста, одного из детей, Стива Джобса. Он начинал свой путь дизайнера создателем обложек для журнала Directions в конце 30-х годов, где ему, кстати, не платили ни цента гонорара за его работу, но взамен гарантировали полную творческую свободу. Он всю свою жизнь специализировался на создании логотипов, разработке идентики и фирменных стилей. За три года до смерти в 1993 году заканчивает свою книгу «Дизайн, форма и хаос». Сегодня она у нас на обзоре. Пока вы ищите на какой бы колокольчик нажать и на какую бы кнопку подписаться подписаться чтобы не пропустить новых свежих выпусков я с радостью вам расскажу что этот обзор это третий выпуск в нашей небольшой серии книг о графическом дизайне которые мы делаем в партнерстве с нашими друзьями компании master bundles marketplace он графических элементов для создания превосходного дизайна шрифты иконки логотипы стоковые фото паттерны текстуры бэкграунды и всякие разные прочие шаблоны сила master bundles заключается в том что любой дизайнер может начать продавать свои работы уже с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 А также контакты русскоязычного менеджера мы собрали в статью «10 лучших книг для начинающего дизайнера», ссылка на которую появится сейчас в правом углу, ну и, конечно же, будет в описании, если вы вдруг до него доберетесь. Там же вы, кстати, найдете еще несколько полезных книг в этой статье на тему дизайна для новичков. Вся книга в паре предложений. Дизайн, являющий собой производную формы и смысла, как и любое проявление искусства, очень часто является вещью иррациональной и не способной к оценке привычными стандартными мерилами, там, в метрах, в килограммах или джоулях. Но при этом абсолютно понятно, что отличает хороший дизайн от плохого. Это комбинация идей и формы. Давайте попробуем в 10 фактах, 3 задачах и примерно 600 секундах разобраться, о чем эта книга. Толкование дизайна. Факт первый. Пол называет дизайном результат идеи, которая рождается в голове создателя, наполненная при этом смыслом и представлением в такой форме, чтобы находить отклик в душе потребителя. Нет ничего сложного в том, чтобы э, принять дизайнерский продукт квинтэссенцией не только формы э, и не только внешней обложки какой-то, а формы и смысла. Изначальные ценности, они должны быть упрощены, разъяснены и преобразованный. Дизайнер использует фактуры, цвета, формы, размеры, орнаменты и прочие элементы с единой целью — получить гармоничный, изящный результат. Ну и нет, наверное, человека, который хотя бы раз в жизни не сталкивался с таким понятием, э, как э, «О, вот это вот неимоверно крутой дизайн», и тут же слышал от кого-то сбоку «Да, ну вообще как-то не зашло». Так происходит, потому что толкование дизайна базируется как раз на определениях, позволяющих находить отклик в душе потребителя через взаимодействие формы, картинки того, что мы ощущаем визуально в первые секунды, и смысла того, что стоит за картинкой после первых секунд знакомства. Это какое-то удобство использования, ощущения, эмоции и так дальше. При этом второй факт говорит нам о том, что формирование суждения об эстетике дизайна делится на два типа. Это внешнее ассоциативное, оно формируется субъективно на основе каких-то привычек, предрассудков, чужого мнения и не имеет отношения к искусству, воспринимается по смыслу на основе психологических, социальных, политических или там каких-то других взглядов. И внутреннее, его еще называют формальным. Это суждение об эстетике дизайна относится к визуальной составляющей работы. То есть эстетика и красота, ну, они же... Какие-то такие неизмеримые качества, поэтому каждый воспринимает их по-разному, в зависимости от уровня эрудиции, вкуса и опыта. Поэтому и получается, что то, что одному визуально крутой огонь, ну, другому норм и так себе. Дизайн субъективен, но не более чем представление человека о красоте и функциональности. И поскольку дизайн является произведением искусства, то к нему применим следующий факт из книги: искусство иррационально. Произведением искусства можно восхищаться, его можно обсуждать, интерпретировать, но нельзя привести измеримые доказательства. Графический дизайн позволяет использовать любые способы визуальной коммуникации без ограничений по идее и форме. И создают, как правило, такие вот э, произведения искусства дизайнеры-одиночки. Это четвертый факт из книги, э, который говорит нам о дизайнерах-одиночках. Рен считает, что дизайн — это индивидуальное творчество, и поэтому ну, стоит отметить, что да, определенные продукты могут успешно разрабатываться в команде, однако, если в этой команде напряженная обстановка и временные рамки, и там какой-то мозговой штурм, и от вас срочно требует результата, все это не способствует генерации креативных идей. И таким образом дизайнер получает удовольствие только от каких-то личных изысканий и от персональной работы, и от момента озарения, и от интуиции, и это все про индивидуальность. Ну, скорее всего, я думаю, что это правда, потому что если человека, например, погруженного в материал, попросят назвать э, того, кто сделал продукцию Apple такой красивой и функциональной, то есть того, кто создал этот превосходный дизайн То, как правило, назовут имя одного человека Это Стив Джобс Если собеседник чуть более в теме, он скажет, что это там Джонни Айв Но мало кто знает программистов, отвечающих за то, чтобы продукты линейки Apple были функциональными с точки зрения чистоты кода там Правильности архитектуры и всего прочего, потому что дизайнеры одиночки, и за результат отвечает один человек, а там программисты, например, это командные игроки, менеджеры это командные игроки и так дальше. Если дизайнер не фрилансер, а встроен в какую-то корпоративную историю, то ему крайне важно э, будет осознать следующие два факта из книги 5 и 6. Во-первых, существует пропасть между дизайнером и менеджером, это пятый факт из книги. Несмотря на то, что дизайнер и менеджер зависят друг от друга, но все-таки первый создает продукт, с которым потом предстоит работать второму. И по мнению Пола, чем больше дистанция между управленцем и дизайнером, тем ниже получается качество продукта. И м -м, Пол выделяет еще три причины появления в результате такого взаимодействия плохих работ, э одна только из которых связана с дизайнером. Это там низкая компетенция исполнителя, это то, в чем может быть, виноват дизайнер при проявлении плохой работы, а две другие, они связаны с менеджерами. Во-первых, менеджеры плохо разбираются в творческой сфере и не интересуются дизайном, им важнее получить э, продукт в срок и достаточно удобоваримый для большой аудитории, для того, чтобы все целевые группы были им удовлетворены. Ну и какие-то личные интересы менеджеров и маркетологов Пол относят сюда, это ну, тот факт, что м, ни один из менеджеров не заинтересован в создании произведения искусства и по-настоящему хорошем дизайне. И второй факт, э, дизайн и бизнес противоречат друг другу, это тоже важно. Можно помнить любому из дизайнеров потому что ну по, по мнению пола опять же таки э, потому что дизайнер как правило получает информацию от маркетолога э, те полезные сведения, которые принес ему маркетолог, они формируются на основе демографических и каких-то статистических данных. И это все усредненная штука. А задача творческого сотрудника понять суть, создать идею, которая отличила бы заказчика от конкурентов. А это невозможно сделать на основе усредненных статистических данных. И буквальное понимание задания которая требует от дизайнера и бизнес, оно, как правило, порождает какие-то шаблонные решения, особенно если дизайнер при этом еще и заключен в рамки дедлайнов и того, что нужно как можно быстрее сдать работу. Поэтому получается, что бизнес направлен на получение прибыли, а дизайн — это эстетика. Но м -м, хорошая новость в том, что формула хорошего дизайна, работающего в связке с бизнесом, все-таки существует, седьмой факт из книги. Пол говорит, что, ну, во-первых, неэстетический функциональный продукт, ничем не хуже красивого, но не работающего, а вернее сказать, они одинаково плохие, потому что в обоих случаях проявляется неуважение к потребителю. Красивая работа без идеи – это всего лишь картинка, она не взаимодействует с клиентом, ничего не транслирует, и поэтому форма качественного дизайна – это то, о чем Пол говорит на протяжении всей книги, это комбинация идеи и формы. Кроме опыта, навыков и всего прочего, такого понятного, измеряемого и прокачиваемого дизайнером вам в этом очень поможет интуиция. Поскольку это какое-то неопределенное чувство, которое приходит неожиданно без стороннего вмешательства, момента озарения, инсайта или как угодно называйте это, ну, в общем, им нельзя особо управлять и уж точно его невозможно контролировать. Если дизайнер использует только научные методы, там, всякие статистические данные, выверенные, вы, вы, выверенные какие-то рабочие инструменты, то ну, как бы качественный результат будет, но, во-первых, он не гарантирован, а во-вторых, точно не будет превосходного результата. Потому что кроме научных систем нужно полагаться на интуицию, на вот это вот вдохновение, на то, что вы создаете какое-то произведение искусства. Очень часто именно так, например, создаются шрифты, и типографы э, пытаются комбинировать вот этот вот научный подход с удобочитаемостью и всякие прочие вещи, контрастность в шрифте, и какой-то момент элемента зрения, который выделит этот самый шрифт, среди десятков, сотен и тысяч других. Возможно, в развитии интуиции вам поможет эмоциональный интеллект. Мы в «Читай быстро» собрали несколько советов и книг на тему эмоционального интеллекта в отдельной статье, ссылка на которую вот в эту самую секунду появилась в правом углу экрана, и вы можете туда провалиться в эту статью, почитать, посмотреть, что это такое. Ну и пару слов в заключении про логотипы, раз Старина Пол посвятил их созданию всю свою жизнь, и раз любой из нас хоть раз запускал какой-то свой стартап или начинал бизнес, ну, из нас тех, кто хоть раз запускал какой-то свой стартап или начинал бизнес, то те обязательно сталкивались э, с муками выбора э, или создания с нуля логотипа. Пол выделяет следующее качество логотипа. Во-первых, он должен основываться на символизме, но при этом ничего не символизировать в самом своем начале. Во-вторых, логотип должен идентифицировать, а не продавать. В-третьих, в логотипе значение его важнее внешнего вида. В-четвертых, в качестве изображения может использоваться абсолютно любой предмет, Тут нет никаких ограничений, никаких догм и э, рамок в момент, когда вы создаете логотип или логотип создает дизайнер, которого вы наняли. Как при этом выглядит хороший логотип по мнению Пола? Важно помнить в момент, когда вы его создаете, что задача хорошего логотипа ⁇ идентифицировать бренд, чтобы донести смысл бренда нужно делать информативные, но в то же время простые дизайны. Обилие деталей, вычурность, сложные изображения усложняют восприятие идеи и усложняют процесс имплементации этого самого логотипа в мозг потребителя и связь логотипа с вашим брендом. Очень часто Дизайнеры и около, около них э, используют такую формулировку, что хороший логотип должен быть нарисован, должен быть, иметь возможность быть нарисованным на салфетке, неподготовленным человеком, даже ребенком, э, в тот момент, когда он его увидит. То есть максимально простой, понятный, доносящий э, смысл. Вот такими были быстрые 10 фактов из книги Пола Ренда «Дизайн, форма и хаос», которую мы обозрели в, в, в соавторстве и в содружестве с, с проектом Мастер с нашими партнерами. Задачи из книги после 10 фактов я сформировал себе и записал в букнот такие. Прочитать статью по эмоциональному интеллекту и развивать интуицию. Второе, рассказать знакомому дизайнеру, эксперту в создании презентации про мастер-бандлс и про то, что он может там продавать свои работы уже сегодня. Не очень, конечно, связано с книгой, но связано э, с этим обзором. И третье, пойти доделать логотип для одной новой идеи, помня при этом, что логотип должен идентифицировать, а не продавать. Эти все три задачи я, конечно же, записал себе в букнот, блокнот для осознанного чтения. Больше о нем можете узнать на сайте буквы.инфо. Их осталось очень-очень мало, и больше мы их никогда делать не будем, а будем делать что-то другое. Но вы, когда книги читаете, обязательно, особенно нонфикшен, обязательно выписывайте факты, а на основе фактов формируйте задачи. Потом идите и делайте их так, и с каждой прочитанной книги вы получите максимум пользы. Таким был проект Читай быстро буква.инфо на этой неделе. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, палец, куда-нибудь вверх или вниз. Обязательно комментарии напишите, чего, как вам дослушали или до конца, понравилось ли, считаете ли, что дизайн это в первую очередь форма или, может быть, это в первую очередь хаос. Захотите больше книг для дизайнеров, к нам на сайт приходите буква.инфо блог, захотите про эмоциональный интеллект почитать э, блокноты для осознанного чтения, посмотреть рабочие тетради, полистать э, больше смарт-конспектов и всяких полезных советов про то, как развивать навыки беглого чтения у себя и своих детей. Это все тоже к нам на блог. Буква.инфо. Слышь блог. Скорость. И осознанность чтения можно проверить с помощью нашего инструмента буквыинфо rapid Там читайте текст, отвечайте на вопросы, и после этого можете получить даже сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения. Ну и в инстаграме буква .инфо. Мы периодически выкладываем разные фоточки и видео. Увидимся через неделю. Новый я, новый вы, какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока!